Ураган Офелия, который сформировался 9 октября 2017 года, в Атлантическом океане достиг второй категории, со скоростью ветра превышающей 40 метров в секунду. Метеорологические прогнозы показывают, что 16 октября 2017 года ураган достигнет побережья Британских островов, со скоростью 44 метра в секунду. Достигнув островов, шторм может стать сильнейшим штормом в регионе за последние 30 лет. Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом.